Привет, аудитория! Ну что, футбол продолжается. В этом видео хочу рассмотреть матч плей-офф Лиги Европы барселона наполе Барселона в своем чемпионате идет на четвертом-пятом месте, что, в принципе, не очень похоже на Барселону, но что есть, то есть. Отстает она от первого места, там чуть ли не 20 очков от Реал Мадрида. И я думаю, что в этом году никаких трофеев тут ей не светит. Ну... Может этому есть свой плюс, Барселона может сосредоточить все свои силы на Лиге Европы. У Наполи, в частности, в чемпионате все складывается довольно-таки неплохо. Она входит в топ-тройку а, лидеров, а, отстывание от первого места вроде бы 1 или два очка. Поэтому для Наполи каждая игра важна. Что по играм? Ну, Барселона в этом году, понятное, показывает а, очень отвратительный футбол. Всказывается, uh, в принципе, отсутствие... Ну, не отсутствие, а, в принципе, уже пожизненное отсутствие таких игроков, как Месси, в частности. Ну, да, Хави там пытается что-то собрать с команды, но не особо у него получается. Потому что, ну, Просилона показывает довольно-таки нестабильную игру. Хоть вроде бы неплохо у него получается uh, в атаке. Каждую игру она забивает. Ну, как каждую? Ну, на протяжении 12 игр она забивает. Да, Хави... Хочет возродить классический э, футбол каталонцев. Это короткий пас, удерживание мяча. Ну пока это не особо у него получается. Допускают э, игроки э, ошибки, что приводит к опасным моментам у ворот Барселоны. Но тем не менее, да, пока игроки неопытные. Ну, я думаю, что если... если Хай продолжит их обучать, то вполне вероятно, что что-то получится. Ну, а пока что есть, то есть. Наполе, кстати, довольно-таки стабильную игру показывает и в атаке. Ну, в обороне, ну, да, есть у нее сложности с топовыми командами. Ну, не знаю, можно ли назвать Барселону топовой командой. Ну, в целом, наверное, нет, но атакующую позицию Барселоны, ну, не знаю. Как бы, я не хочу, честно, рисковать и ставить на чью-либо победу. Хотя, вроде бы, с одной стороны и Наполе должно выигрывать. но вроде бы, букмекеры а, дают а, небольшой коэффициент на, на победу Барселоны. Не знаю. Я хочу посмотреть первую игру. Посмотреть, как, а, какая конкуренция будет с обоих сторон. А, как будет давить, кто будет давить, кто будет контролировать игру. Вот. Но ставочку я все-таки сделаю, чтобы интереснее было смотреть. Ставочка будет небольшой коэффициент, 1,7. В принципе, обе команды забивают последние матчи. Наполе сбивает 7 или 8 последних матчей. Барселона забивает 12 последних матчей. Вот. Поэтому я думаю, что обе забьют. Коэффициент 1,7. Почему бы нет? Почему бы нет? Чтобы смотреть, игру было интересней. Ну, а во втором матче посмотрим. Может, что-нибудь типа серьезнее можно будет поставить с, с более интересным коэффициентом. но ну, а пока так. Ну, что сделать. Так, ну, а вы подписывайтесь на канал, делитесь своим мнением. Может, у вас есть какие-то, прям, сразу серьезные ставки. Может, вы что-то знаете, чего я не знаю. Интересно будет почитать. Ну, а так, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Все, давайте пока. До следующего обзора.